Всем хэшки, мои дорогие друзья, меня зовут Дэнтэ, канал Экселис Games, а мы вместе с ребятульками продолжаем дальше усыкаться в Inside the Backrooms. У нас новая, новая часть, четвертая, пятая, пятая часть называется Отель Террора. Погнали. О, сыры. Так, ну О, загрузилась, нифига себе ты. Ой, блядь, что у меня с мышкой? Ваня, ты посмотри, какая она охуенная. я видел, я видел. Что, у меня сейчас видели Мышки. Но у меня на 04 стоит. Сколько? О, только у меня теперь да. все. Надо все посмотреть. погнали. После того, как вы получите доступ... Вот сюда прошлом, вот, нужно трубу найти, походу, да? В Надо, Надо закрыть зав... камина, отремонтировать водопроводные трубы, установить правильную тему. О, нифига только... себе, а что это у меня в инвентаре так много всего? Как только это будет сделано, последним шагом будет нажатие на рычаг, чтобы запустить механизм. У тебя в инвентаре все, что у нас было? А, Окей. А где муки, где муки, я почему? А? Куй, блять, муху ты что, драк? А, а где нам да. надо камин зажечь? Вот, но яку него. Да не, это не камин, это просто какая-то ваза. Блядь. Это камин. Это камин, вот. А, Для да, надеюсь, да, да, с ним можно Для у нас нет ничего. Труба. Где труба? Я вас обслуживаю, ребята. Кого, какого? Мне, пожалуйста, вип комнату, пожалуйста, самую большую. Вина и шлюха, мне, пожалуйста. Не бесплатно, да. А у вас в комнаты доносится питание, типа, типа? А пьет, элеватор. Повтор. Некоторым у... членам команды удалось бежать через лифт, но, к сожалению, мы потеряли ключи. Ясен хуй. Но есть еще один набор ключей, но он есть у одной из этих штук. Единственный способ получить ключи, это каким-то образом отвлечь эту штуку. Может быть, мы должны привлечь ее в столовую с едой, которую они обычно едят. Мы знаем, что если на тарелке есть еда, и мы позвоним в колокольчик, эта штука придет. Вы услышали? Вот, а она, вот сюда нужно будет принести стол... со столовой что-то. Блин, тут эта тварь, которая с паркинга... Ходит, да, которая ладно, вот... блять. да, реально. Вот она ходит. А как в колокольчик позвонить? Не знаю, я хотел, но, но мне не получилось. А, а куда, а куда, когда вы, куда как вы пошли? Давай с паркинга. Давай с паркинга. Давай с паркинга. Смотри, смотри, вот там. Блин, мне страшно. Она ушла, она ушла, она ушла наверное. Ребят, записка. А, она. Она Заставьте играть музыку в танцевальной комнате, выйдите из комнаты, через некоторое время. Тогда наступит время сыграть три клавиши в правильном порядке. Ч ⁇ пофиг. Вань загадки О, тут надо шкафы прятаться. Он сюда О, бежит Нифига, я долго в него залазил. Ой, Ваня, да, да. пошел он нахуй О, тут ванная, ребята, ванная что там ванная лежит, тут надо воду спустить или что-нибудь Да-да-да, вот да, надо че? воду спустить А куда да, он исчез? Какие-то... ой-бой Блядь, тут часы какие-то страшные Я уже забыл, как в эту игру играть А я могу комнаты переназначить? Ой Блядь, тут вагает, чё? Да, бля, он что, па... охуевший, почему он за мной бежит в главный зал? Ваня, бежит, помогите, дура за мной Какой... шлепает. <смех> <смех> <смех> да нет, казалось. в смысле, один за мной бегает. А! Кор короче, можно закрываться от них в комнатах. Все, в комнатах у -у -у. закрылся. Все. У -у -у -у. Ну тут не такие удобные, как. Короче, вы если найдете пароль от дверей, скажите мне, четырехзначный пароль есть. Комната развалина. <связывается> Пошел нахуй! Ой, блять! Улетел! Ультра, сука! У кого-то Нет, комнаты ног не матом зовут вообще. Это, блядь, анидиляторная пушка только что будет. Ааа! Я не могу уплятывать, да? Блять! Блять, меня аж трясет нахуй! Блять! меня кот нахуй в костюме ударил! Я надеюсь, он в комнату не может зайти. Он мотыльков любит, лишь. Блять, он может в комнаты заходить! Да пусть заколит. Телефон звонит, ребят, слышите? Нет Вы не слышите, как телефон звонит? Нет Я слышу, там что позвони. Это телефон звонит Ой, блядь Он один раз меня Меня второй раз ударил Мотылек, мотылек, Блять, мотылек огромный орет Орек? А где эта дура? О, мне, омни, омни, я тут, я тут, я тут Он налево повернул Ебать тут комната Пиздец тут комната я уже залуталась полностью, у меня больше нечего. А, вопрос мне да, только. У меня я только я один нашел вопрос. -то. Искусство выставлено здесь одинаково у комнате. Ребят, я нашел 6-килограммовый слиток. Искусство выставлено здесь, одинаково во всех комнатах. В некоторых комнатах. Просто обратите внимание на номер комнаты. Одинаково во всех комнатах. Просто здесь а. номер комнаты. И что? А, надо я короче. Типа Смотрите, в какой комнате какая картина? Смотрите, сейчас, тут на, на, на, на картинах, видите, номера, ребят. Да. Я только крутить их не могу. А номер комнаты хочу. выставить, какая ну, типа Да, картина. здесь нужно будет поставить номер комнаты. О, мне, ты мышку зажимаешь и крутить и вверх-вниз. Вот он Тут, кстати, нет картины. О, Вань, на диване сидит, долбоеб! Ну, ну, че он сидит? Бежать нахуй! Я у на кухню на то. Блять, вы что нахуй агрите долбоеба на меня? А че он такой быстрый? Сука, дуримара. А? Я тоже какой-то музей нашел, тут какие-то ракушки, хуякушки. Блять, я спиздил окаменелость да, какую-то. Скрывайте за собой двери, кстати. Когда почему, почему, почему. Просто... А, я понял, что делать. Ну. Короче, в музее лежат скульптуры. И у меня есть я вес, нашел. 6 килограмм О, я могу забрать ракушку а вместо нее килограмм Иди сюда, в музей, быстрее я В этой комнате 8 зеркал И фигура в центре Фигура сломается при попадании луча Из 8 зеркал Если все 8 зеркал соединены с тем что лучом света Чтобы спроецировать света, вам нужно всего лишь в музее, в а, их можно Вот, смотри, а вот. Ваня, иди сюда Сколько у тебя килограмм? Вот, видишь, 10 килограмм Забери 10. вот эту хуйню и поставь блок 10-килограммовый меня, меня, че, меня, меня окружило 4 рыгающих а вот, уебана. Вести, а, да вы издеваетесь, нахуй, что ли, надо мной! Какого хуя вас тут так много, блять! Какого хуя вас тут так много? Шкаф нахуй. У меня дура эти ходят. Номер комнат над дверями нарисовано. <связываю> а -а -а, блять, брынза пошли, нахуй. Туда. Сестрины вали там спать. Сейчас будем бьем. я нашел Есть. комнату с ванной. Ван, я шал. нашел, я нашел комнату с ванной. Молодец, уже поздно. Я, я этот ракушку закинул. Какие-то пузырьки идут. О, драгоценный камень. Все а по. Не так не как ты я тебе его дал? Так а что ты съебался? Я в дверь на, Я нашел на, на, Знаешь, куда нам надо? Нам нужно в комнату, там, где было стекло Ой, я нашла кухню Какое стекло? Там была комната? Ну, бля, мертвый На кухне, да Короче, а. там было Помни, помнишь, где была комната, я где могу, мы с тобой, понять. этот, э, стекло нужно было, типа, преломление света Да-да-да Вот нам нужно в эту комнату Да, а, мы... сейчас вот попробуем Мы ж нашли Это камушек на... с тобой Ооо! Тихо, тихо, тихо! А я хочу, можно я? Так, подожди, это надо вот так вот вращать их, Ваня. А, ну вращай. Подожди, а наверное, я... не в ту сторону. Что, попадай, все? все. Умалалакум? Ага. Попадает? Хорош! Я спизил, вами... спи спизил а, а, -а список. <смешным> все ключи взяли. Ваня, ты ключ взял? Такой ключ. А у меня нет ну, ключей не, вот. не общий, видимо. А, не общий? А Блять, ну у меня ключи. Слышно, да. Пошли искать котельную. Блять, там Никол. этот. Слушай, давайте назад, там пиджак идет. О, я о, пошел в другую комнату. Он... Блять, этот Ваня. Блять, омни ты меня напугала, просто до усрачи. Боже мой, я прямо на него налетела. Блядь, и долбо. Сука, тут долбоеб, у него ключи на руке. Прикиньте, у него связка ключей, нахуй. У кого? Вот, у этого... блядь, ебан да. идет. У него связка ключей на руке. Что? Вон, и смотрите, смотрите вон, видите? Хромой, дол... хромой долбоеб. Вот смотрите, у него ключи висят. А Даня... А Даня вообще попыль. Смотрите, он стойте, стойте, он... он идет на меня. Видите, у него ключи на пояснице справа. Видите, Я он, он хромает. Экспи... Я Давай, он идет на меня. Я его на себя агрю. попробую спиздить. Блять, я застрял. Бля, пиздал, он на меня за... Иди, на, на меня загорелся. Блядь, там еще один, вы что охуели? Чего дверь закрыли? Супер! А под кровать нельзя прятаться, кстати. Продали меня, уебки. Закройте, закройте двери, сидите. Красная шапочка, 111. Что без а, меня, Владик? Ведьма, 112. А, у нас такой нету здесь. Он написал тут, ой-ой-ой. Вот 108 а в 113-й что было? где вы? 113-й что не было? Не знаю. Не знаю, не знаю. Нет, 113 ничего не было. Да. А 114 -я? Я вы... Открой в шопу, в шопу. Так, Вот жопу. Так, вот это сражение, это 115 mm. По-моему. Это типа, подвал? Ну, по но... были закрыты. Вот тут были, за комнаты закрыты, вот. Хорош, охотельные. я открыл. А, я, я, я. а, тут тоже труба нужна, блять. Ребят, нашел трубы. Вот, еще одну дверь, трубу да? возьмите, вот. Я взяла трубу. А мне? Официально все забрали. Так она хоть тебе, эта труба. Она была включена Стой, или, тихо, или я еще одну дверь, дайте открою. Ебать пиздец, пиздец, пиздец, пиздец, пиздец. сам выключается. Да, потому О, что... Надо. Ой, блядь. можно. Воду Сражение 105. Я сейчас 105 или 115? Я на кухне. 105? Я открыл шкатулку. И лицо статуи. А Нахуй мне лицо статуи, блять. Ебаный смерть. А, я, а, я, я, я, я, я тоже да, да, да, да, да, находил ее. Куда идти? Крым, буй, буй. <свят> где, <помарку>? Если, где, <свят> я в комнате, я где я, я, в комнате, я в комнате, где картины. кто-то бежал или что? Сука, прикиньте, эта дура стоит просто двери открывает, закрывает. Я тебе говорила то, что они так и делают Матальки... Порядок навёл, ебок, Всё, навёл, молодец, О! уходи О! Ага, какая разница Всё равно не знаю куда дальше Где ебаная статуя? Ну она где-то Она где-то в тупике какой-то Бля, какой идите нахуй, был, бля. что вы здесь делаете, дурики в, в тупике? Я приходил... Я вам, кстати, говорил, да, там какой-то тупик был Ой, я вижу И там, был, он не помню, иди сюда 2000 лет позже. Бля, ну ты хуже, я Я нахуй ты за мной побежал. Что ты такое, что Я в музей. Ты в музей пошла? Ваня, только не беги в музей. Я в музей. А, ты в музей? Я, Ваня, говорю, что побежал в музей. Ваня тебя убили? Пиздачи, я тебя рыни, рынись буду, блядь, понял? Ну всё, блядь. О, железка. Я не брал, у тебя их две осталось, не пизди. Помни, ты не туда пошла. Чё она туда пошла? Она же отсюда вылезла. О, нашёл статую, точно. Ну блядь, а я? Я бы хуй сюда, когда зашёл, блядь. Я просто помню вот это место, потому что я тут умерла. Где куда с моего и что произошло? Но ну, я поставил ей лицо. Возвращайся в музей. В музей? Возвращайся в музей. Нам пизда. Мы вообще не знаем, что делать в этой игре, ебущий. А? Бегите, глупцы! Блять, они охуели со всех сторон окружать, блядь. Просто уебки. One а? hour later. Я и так возле нее. Блять, тут что-то есть. Да ты чё? Блядь! Ключ от склада в статуе лежал. Я баху, я говорю, может она За, да? За статуей появилась ебаная полочка, которая хуевидна, блядь, даже с фонариком. Что, блядь? Прикинь? Я баху, блядь, За залечка. статуей появилась... Так я... Омни, ты ж была со мной, правильно? Я вообще там нихуя не видела. Ну, как я должен был увидеть там эту ебаную полочку? что на ней а? ключ от склада там, там блять надо его я помню где а угу. ой я нашел кстати ребят случайно Ком... а по подождать комнату да я случайно убежал а знаете что в комнате лежит противовес 8 килограммовый угу. что мы тебя ждем в музее? виниловая пластинка а, пластинка, Чего? это на граммофон Да, на граммофон Ты говорил, у тебя нет таблеток? У меня нет вообще нихуя У меня жизни, у меня... Тебе... у меня, а, у меня жизни, чтобы я вы понимали Я не говорил ничего О, я, я, я, я сейчас тебе наберу таблеток О, хорошо Так они в каждой комнате валяются, да, что... Я как у комнате была, там вообще нихуя не было А вы где? Я в вижу музее. перед собой обеденную Я сейчас приду к вам, только там просто чупакабра это ебучее идет Не знаю, я предлагаю просто... Бляаае, Да не беги! Да там за тобой долбоел бежи! Блять, он меня успел словить! Нет, Блядь. Я заперт с ним остался! Блять! Нет, за что? Почему? А это тебя засело, это все Он меня убил, а как я теперь вещи соберу? Блять, а что ты сел? Охуенно, да? Ты все, ты не можешь вылезти оттуда! Ну я-то улетел оттуда О, блядь, он прошел через дверь просто через Серьезно? Да. Охуенная дверь, блядь <свят> Если только одни своих Уебанская дверь тысячного ранга, блядь <свят> Ну на самом деле хорошая дверь Своих пропускает, чужих не выпускает Ну вообще Да в рот ебал я такую дверь Я кто-то ждал А, вот И че нахуй Ну теперь это хоть на отель похоже, ебаный сыр. <рес> Найс, музыка, бля. бля, заебись под такую хуйню бегать. А почему у что покоялись? А я не знаю, зачем это, блядь. А, ванна, ванна, ванна ван, ван. Где ван? может, может, пластин... может, пластинка успокаивает мотыльков, типа? Музыка. Может быть. А, может быть их мотыльков теперь можно собрать. Ничего нету? Пошли мы нахуй. А. Нихуя себе! Ну, ну, ты... Так он просто залетел сюда! А да ты обезжал, он со мной остался. А че он, блядь, этот прилетел сюда? Он прилетел, ну, он меня. У вообще красная Он не шел, Ваня, понимаешь? Он не шел, он просто летел, блять, по воздуху. Ну, свеча. Да, могу. О, Ваня, смотри! Одна из пяти. Бля, пизда. Ой, мне пизда. ДА <связать> ДАЙ ПОИГРАТЬ, СУКА, ТУПАЯ! Черт, я НЕ ДАЖЕ ЕГО ПИЗДЕЦ создавать. ТЫ, БЛЯТЬ, дура. <связать> БЛЯТЬ! Короче, тут нужно сыграть пять раз. У меня дачи <связать> <связать> у нас нихуя нет. <связать> ага, я по-падуру, блять. Мне кажется, надо будет что-то с часами сделать Мне не нравится, как они тут стоят Блять, а что нужно сыграть? Можно сыграть что-то? Сыграть что-то надо Смотри, смотри, там красный профиль Витамин уже закрыл О, подожди Что-то поменялось, что-то поменялось, что-то поменялось Что-то поменялось А что? Я думал, как сбило будет Это я пожалуй. Я дверь ищу Мне даже, мне вообще нихуя не о, ребят, так тут какая-то комната открылась Большая Тут просто лежит большой диван Телефон! Какой телефон? Который звонил Котел номер один, 45 градусов Котел номер два, 10 градусов Котел а, номер три, 30 в начало, в начало. градусов Я бегу в начало Я понял, я, я, я сыграл на этой хуй... Ой, слышишь? Этот, ребят, надо mm -hmm. чтобы вы... Ты зажигаешь котлы, эти костры? Я, да, а? мне а? осталось две. Я не могу выйти, мне Иди, постоянно что-то, ёбан. Тебе, тебе нужно, смотри, ты должна придойти ко мне. Один котел у меня здесь, костер И один костёр... А один в самом начале был. Ты в самом начале не зажигала? Нет, я не дошла до туда. Телефон звонит. Ну поднимай, отвечай. It's я блять. поднял. Я в чем проблема, Seven. Ты, Seven. Ёбаный... семь, семь, шесть, шесть, четыре, Семь а, Это пароль от двери с... Я, я иду, иду. Я бля, не, не беги, не беги, не беги. Там не диванна беги, была. Я Ребят, я открыл дверь какую-то. Ну, нас, подожди. Ебать, ебать, ебать. Было найдено гнездо смертоносных мотыльков. Исследовательская группа... Попыталась поймать экземпляр копа на этих сидишь, но все вышло из-под контроля. Если кто-то остался жив, обратите внимание. Мотыльки могут быть оглушены паром, но, к сожалению, котлы перестали работать. Короче, нам сюда нужно прийти только в том случае... Ебать здесь ос ебучих! Помни, слышишь, там у каждого котла свой номер да. есть. Да, 45 и 10, я помню. Нет, Это нет, пиздец. у каждого котла свой номер. Типа 1, 2, 3, 4, только я не знаю, какой порядок у кого какой. Я не, я не знаю, где 1, 2, 3, 4. Ну, где 1, 2, 3. Пример, а, блядь. Мне нужно, блядь. Мне а, нужно 4. 4. а, я нашел три! У них сбоку цифры нарисованы. Слышишь? А, ну этот гондом, блядь, хромой ходит, здесь снизу О, Помни, у них цифры О. нарисованы. На третьем 30, первый 45, второй 10. Их три? На... Да. Здесь 30. Хорошо, сбоку где у них номера? А, вот второй, второй как сколько? Второй 10, второй 10, первый 45. А так, а что тут делать нужно? А давайте атомоком закрывать. Я не знаю. Отключи фонарик. не секунды, А меня уебала оса. Чем-то резоносным. Тут большая локация такая. Да, нанимает. Смотри, не упади, главное. А, тут можно упасть? Не? Да. Ну там же под ними, дом, видишь, дырки? Бам-бам-бам это, блядь, у вас стоит да. на входе прямо. Кто который... стоит да? да. А на как входе... коконы срезать, ребят? Мы, мы, нам осталось вот коконы срезать, забрать ключи и съебать в лифт. Тут он и сидит. Я никого не видел. Ты смогла пройти? он мотылька, да, взяла у него. Взяла? Да. Отлично, иди ко мне сюда быстрее, блядь, Ну только. я не могу быстрее, мне кажется, они на меня сакрятся. Я просто я в присядку иду. Да, ты главное, они, кстати, фонариком главное не светить. Я же читал, да, по-моему. Ну, я не свечу, да-да-да. Я без фонарика иду, не включена. О, блядь. Че, вот он блин? идет, как ну, раз. Он мне складывает. Вот это, это, это. быстрее. Плавно, я, быстрее ага. а У тебя а взаимодействие? Где он? Вот он лежит. А, блядь. Вот он идет. Все, тихо, тихо идет, идет, идет. Сейчас Сказано, будет кушать. Пожалуйста, только сядь поесть. А, сон, сон, он к вами, блядь, к уйдет. Да бля, надо чтобы он нас не видел. А, ну да. Уйдите, уйдите. Он пошел кушать. Идет. Сел, сел, сел. Я к нему иду, я к нему иду. Забирай ключи. Да я... Бля, слишком там же надо да, сказали иду, в... Иду, в, при... в приседку. Пускай Ваня сзади зайдет. А, окей. Уходи, ом, он на тебя идет. А? Ваня, звонок звони. На мина. Ваня, звоночек. Все, он пошел к тебе. Просто не иди ко мне. Ты просто уйди, пусть он сядет и на корточках. Сука, да, да, мотылек да. еще прибежал. А, еще второй Блять, и уебок, блять, пришел. Какого хуя вы там делаете? А Забатите его, я подойду туда. Что? О! Хорош! Мотылек его ебанул. Мы теперь ключи можем забрать. Стойте, стойте, стойте! Омни, там же стоит, блять, этот. Каркарыч нахуй. Забрал? Забрал ключи от лифта, бежим! Лифта, а ну я че досвидосся сейчас? свидос, нахуй! Открывай! Ебутый пацаны лифт! Уйди на первый! Сюда! Он там этот, кандония, он мляд! Меня... Получено достижение а о Олда Т. Он мне надрогнул один раз! Идни потерялся в подсобных помещениях. А тебе дали ачивку? О. А вам не дали? Мне дали. Блять, а ну что, а где мы нахуй? Это, это что Мы под отелем. Это что за черный хер? Не стойте, Ух, блядь, стойте. Внимация, Мы прошли Ой, отель. Альтернативную да, концовку два, мы сделали. Два часа. Блядь. Мы сделали альтернативную концовку. А скины дадут? Не знаю, Но давай убедать. посмотрим. А не, не, не, там не за что было скины. Я не могу выйти, ага. Нет, можно, на, нажми кусок. выход несколько раз, он пропадет музыка. Ну, у меня, у меня красного игра. Ну, понятно, блядь, Хорошо. это же background. Все. Все, мои дорогие, если вам понравилось это безумие, обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и вас всех благодарю за просмотр. До скорых встреч и всем пока.